всем привет вы на канале НБ фитнес и с вами я бог наталья сегодня у меня тренировка на свежем воздухе с помощью лавки если вы живете в частном доме вы можете делать то же самое в своем дворе если вы живете в квартире значит используйте стул либо диван и начинаем делаем вдох выдох снова вдох, выдох и еще раз вдох потянулись выдох плечи по кругу назад Хорошо, снова вдох, потянулись вверх, выдох и еще раз вдох, выдох. Руки перед грудью, разворот в сторону, локти назад и разворот в сторону. Продолжаем. И руки по диагонали, раскрывая грудную клетку, дыхание не задерживаем. По два раза. И снова плечи по кругу. Делаем степ под По два в сторону. И грэппайм. Выпад. Раз, два. Продолжаем. Еще немного. Хорошо. Округляем спину, затем делаем прогиб через вперед, вытягиваясь. И еще также подъем плечи по кругу. Сделали вдох, потянулись вверх. Выдох И снова вдох Выдох И легкий вверх. Захлестом назад Стараемся пятками доставать у ягодиц Энергичнее Живот втягиваем в себя еще немного Делали вдох, потянулись вверх, выдох, и снова вдох, потянулись вверх, выдох. Размяри ноги в одну, в другую сторону. Хорошо. Первое упражнение приседания. Медленно на два счета опускаемся вниз, на два поднимаемся вверх. Продолжаем также, Следим за коленями. Помним, колени удерживаем. В одной точке направлены колени туда же, куда и пальцы ног Живот ягодицы в себя Спина прямая Хорошо И на каждый 16 раз Каждый раз касаясь лавочку ягодицами И еще два раза Размяли ноги в одну, в другую сторону Сделали глубокий вдох Потянулись вверх, выдох И еще раз вдох Потянулись вверх, выдох Снова размяли ноги в одну, в другую и еще один подход Медленно на два вниз, на два вверх Восемь раз повторяем А каждый счет 16. Каждый раз касаясь лавочку ягодицами. Каждый раз касаемся. Живот подтянут, ноги сильные, напряженные. И по три. Не забываем, каждый раз из трех касаемся лавочку-ягодицами. Еще. Размяли ноги в одну, в другую сторону и снова сделали глубокий вдох, потянулись вверх, выдох. И еще раз вдох, потянулись вверх, выдох. Размяли ноги. Следующее упражнение подъем на лавку. Выполняем 20 раз. На выдох подъем, на вдох опускаемся вниз. Продолжаем. левой ноги 20 раз сняли ноги Хорошо, соединяем колено с коленом Пятку с ягодицей. соединяем отталкиваем колено назад Живот к себе Колено к груди Затем разворот сделали глубокий вдох И на выдох наклон прямой спиной стопа Обязательно на себя И прямыми руками тянемся вперед параллельно полу Затем захватываем стопу и снова вниз Снова вдох Потянулись вверх На выдох левую ногу согнули и колено назад колено груди снова разворот, сделали вдох и на выдох, наклон вниз потянулись руками вперед захватили стопу и снова наклон сделали вдох потянулись вверх выдох и еще раз вдох, потянулись вверх Выдох. Размяли ноги. Следующее упражнение ⁇ болгарский выпад. Левая нога у нас стопой на скамье. На правой присаживаемся до параллели с полом. Живот подтянут, спина прямая. Продолжаем. И на каждый счет 10 раз. Размяри ноги в одну-в другую сторону. И тоже с левой. На два счета вниз, на два вверх. Восемь раз. И на каждый десять. Девять. И еще четыре. Стоп. Снимаем ногу, размяли ноги в одну-другую сторону. Сделали глубокий вдох. Потянулись вверх, выдох. Снова сделали вдох, потянулись вверх, выдох. И еще раз вдох, вытягиваемся, выдох. Размяли ноги в одну-другую сторону. Следующее упражнение отжимание от скамьи. Следим, чтобы ягодицы не торчали. Живот подтянут. Спина прямая. Прямым корпусом опускаемся вниз. и На выдох поднимаемся вверх. Продолжаем также. И удерживаем положение. Дышим. Не задерживаем дыханием. Хорошо, отталкиваем таз назад, живот втягиваем в себя, руки остаются на лаке. мы делаем прогиб, живот обязательно в себя. Хорошо, и медленно, округленной спиной поднимаемся вверх, плечи по кругу, сделали вдох, выдох, и еще раз вдох, потянули вверх, выдох, и еще один подход Держиваем положение, дышим, не задерживаем дыхание, еще 4, три, 2, и оттолкнули таз назад, сделали прогиб, живот втягиваем в себя, хорошо, медленно округленной спиной поднимаемся вверх, постепенно и плечи по кругу назад, сделали вдох, поднимлись вверх, выдох, Снова вдох, вытягиваемся и на выдох отталкиваем прямые руки назад, тянем мышцы груди. И тоже делаем вниз, отталкиваем назад живот в себя. Хорошо. Снова сделали глубокий вдох, потянулись вверх, выдох. Правую руку к себе, прямую руку прижимаем. И левую. Сделали вдох, потянули вверх, выдох. Размяли ноги по одну, в другую сторону. И последнее упражнение – это обратное отжимание над трицепс. Спина прямая, живот подтянут, плечи опущены. На два вниз, на два вверх. Восемь повторений. И 16 раз на каждый счет. Вдох, потянулись вверх, на выдох расслабили руки. И снова вдох, потянулись вверх, на выдох расслабили. Отставляем руки вверху, отталкиваем прямые назад, живот втягиваем себя. Вторая рука впереди и снова назад. Хорошо. Беремся под собранные коленки и округленной спиной тянемся назад. Плечи оттолкнули и еще один подход. Спина прямая, живот подтянут на два счета вниз. Восемь повторений. Счет. плечи опущены, живот подтянут именно локти сгибаем, направляя назад Вдох, потянулись вверх, выдох. И еще раз вдох, вытягиваемся вверх, выдох. Правая рука ладонью на плечо, отталкивает локоть назад, живот, втягиваем в себя, затем за голову. И то же самое с левой. Ладонь на плечо, локоть отталкиваем назад и за голову. Сделали вдох, выдох. На сегодня занятие окончено, всем спасибо, что были со мной. ставим лайки, подписываемся на мой канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы видеть новые видео. Всем пока!